кратко напомню основной вот уже, э, как Иосиф, один из сыновей начальника еврейского народа, народа начальников Иакова, Израиля. Иосиф был ненавиден своими братьями. Братья не любили его, потому что видели, что Отец любит. И Осип особенным образом боялся, что он станет наследником всего. И вот, получив момент, не решили его убить, но не решились убить, а продали урабство в Египет. И вот, Бог так, что там в Египте, благодаря своей мудрости, благодаря определенным талантам, ну, конечно же, прежде всего, потому что с ним был Бог, и Осип возвысился. И из раба он стал значительным человеком, вторым после фараона там, в Египте. И вот, когда начался голод, то Иосиф э, провел некие экономические реформы, которые позволили э, спасти народ египетский, не только египетский, но и из других стран от неминуемого голода. И вот, когда голод достиг и земли Ханаанской, там, где жили и Иаков, и сыновья его, Иаков послал сыновей Египет, чтобы те купили хлеб. И вот братья отправились в Египет и представили пред лицо своего брата Невосифа. Он их сразу узнал, хотя прошло много лет после того, как все происходило. Они его не узнали, они стали просить хлеба. И вот здесь проявилось, конечно, величие этого правила. Потому что и по нашим даже временам, а уж по тем временам тем более, Иосиф, который возвысился, который стал великим, почти равным Фараону, он мог наказать своих братьев, которые сотворили с ним такое великое зло. Он мог отомстить им за это. И был бы по-своему прав, но он поступил удивительно, поступил как бы по-христиански, как бы Иосиф является прообразом Христа в этом смысле, он э, забыл то зло, которое они совершили против него, и он поступил с ними милости, но он при этом захотел понять, а кто перед ними, что в душе его брать, такие же ли они? черствые и э, злобные, какими были раньше, или изменить. И вот он э, хитростью заставляет братьев принести э, в Египет э, меньшок брата Вениамина, своего единого един, брата, а потом заявляет, что он собирается оставить Вениамина там у себя, в дворце, чтобы тот остался у него работать остальные остальных братьев отпускают, идите вот там хлеба, а Аминьамина оставьте. И вот здесь Иосиф ждал, как на это отреагируют его братья. Оставят ли своего меньшого брата и уйдут обратно к нам, к своему отцу. А ведь и он, и они, конечно, прекрасно понимали, что этот меньшой брат единственным утешением остался у своего отца, что он любил вот так вот никого, и что если Иаков узнает, что э, его большой сын ну, не погиб, но вот э, ушел от него, что э, он там в Египте остался в рабстве, то, ну, конечно, сердце его, может не будет. Вот что братья сделают, Оставят его. Иаков им дарит свободу. Они могут уйти в Но здесь видите, что действительно изменилось сердце его братьев. Они поняли что вот то, что с ним происходит вот сейчас, в вот это испытание дано им э, как напоминание о том зле, которое они сделали против Иосифа. И э, они стали уговаривать Иосифа, чтобы тот отпустил Вениамина, потому что это единственное вот, утешение их отца. Он лучше они все останутся у него в рабстве, только чтобы Вениамин вот э, обратно отправился. И вот тут э, Иосиф уже не мог выдержать. Как сказано, он э, начал плакать. Плакать потому, что видел перед собой своего единодородного брата, любимого. Плакать потому, что он понял, что сердце этих людей изменилось. Что они э, поняли свой грех, внутренне его пережили. И что они готовы вот, э, пожертвовать собой своего Отца ради своего брата. И тогда Он открывается и, и <coughs> говорит Он такие слова, вот позже немножечко говорить такие слова, что «вы за против Меня зло, но Бог обратил это зло в добро, чтобы спасти многих людей». То есть спасти многих людей от голода, спасти Отца Его от голода, спасти Его близких. Вот действительно так нередко поступает Господь. В этом состоит одно из действий промысла Божия. Когда Господь всякую добру с помощью струй, а возникающее при удалении от добра зло Господь или пресекает, или исправляет и э, направляет добрые последствия, так действует. Бог. Он может даже зло которые совершает человек на правильно и добрых Это вовсе не означает, что э, людям открывается путь творить зло. Вот человек сотворит зло, а Бог обратит его к добро, и все будет хорошо. Как мы можем иногда нечто подобное слышать и подразумевать. Вот, скажем, э, были гонения у нас от церкви в XX веке. то смотрите, сколько у нас новых мучеников. Значит, вот может быть и то, что было, это хорошо? Нет. Нужно понимать, что э, зло это и есть зло. Но Господь может обратить его в добрые последствия. Может, но Он делает это опять-таки тоже вглядываясь в душу людей. Господь, как и Иосиф, не всегда открывается нам прямо своим действием. Он смотрит в наши души. Он смотрит, может ли мы воспринять то добро, которое Он нам дает. Может ли Он мы воспринять вот то, как Он наши злые дела, злые намерения обращает в любом последствии. Есть ли в нашем сердце сокрушение? Есть ли в нашем сердце желание жить по Его западе? если есть, тогда Господь открывает Сна. Если есть, тогда Господь э, нашу жизнь исправляет и нас направляет лучшему. Вот будем молиться о том, чтобы это было Thank you.